Всем привет. Сегодня посмотрим еще на один тип оптимизации цикла. И здесь у нас называется как бы разворачивание цикла. Дело в том, что даже есть специальный флаг для компилятора, указав который, можно сказать, оптимизатору, чтобы он делал оптимизацию на момент разворачивания цикла вот но к об этих флагах может быть как-нибудь потом главное сейчас эту тему более-менее пройти а потом приступать к следующим вот но подписавшись э, на патреоне э, на платные подписки вы конечно же поддержите канал и этим ускорите э, следующие темы вот так вот Короче, не буду тянуть время. Давайте посмотрим на код. Что здесь происходит? Смотрите, здесь есть какой-то цикл, 10 тысяч итераций. И здесь вызывается функция g.i. Вот она что-то возвращает и все такое. Вот функция g тоже что-то делает там что-то делает. Так вот, в чем смысл развертывания цикла? В данном случае смысл развертывания вот такой. То есть мы делаем не 10 тысяч итераций, а 2000 итераций. И вот здесь получается вызываем 5 раз функцию. Потом и увеличиваем на 5 и так далее и тому подобное. вот И, соответственно, передаем нужные значения. То есть вот так вот примерно поступает оптимизатор. Он тоже пытается развернуть цикл и уменьшить количество итераций вот здесь. Давайте посмотрим, какие результаты разворачивания цикла. Так, при отключенном уровне оптимизации. При отключенном уровне оптимизации у нас разворачивание не работает. Нет, работает это предыдущий урок. Вот, loop unrolling. Так, теперь давайте запустим. Итак, итак, итак, итак, давайте для того, чтобы было и какое-то среднее значение, я сделаю вот так вот. Я три раза вызову здесь функцию и три раза здесь. Вот, и сейчас запустим. Так, уровень, ну, не У оптимизации отключена. Разница, в принципе, есть, но она небольшая. Разница небольшая, но, тем не менее, она уже чувствуется. Вот, теперь... О1, самый простой, самая простая оптимизация. Самая простая оптимизация. И что у нас здесь? У нас здесь результаты практически те же. Если не те же. Странно. Давайте О2 включим оптимизацию. О2 мы помним, это рекомендуемый уровень оптимизации. Итак. Вот, смотрите, здесь уже по цифрам видим. Мы по цифрам видим, что оптимизация так себе. Здесь не сработала. При О2 не сработала. При o 0 и o 1 еще какая-то небольшая разница была. А, -а, -а при О2 ее... Ну, разница в обратную сторону, да? Оптимизация навредила. И давайте еще посмотрим O3. При O3 тоже стало еще хуже. Но, скорее всего, скорее всего здесь оптимизатор разворачивает цикл, эти циклы лучше, чем развернули мы. Конечно же, можно попробовать установить 10. Можно попробовать. И раз, два, три, четыре, пять. И давайте 5, 6, 7, 8, 9. Но вряд ли вряд ли вряд ли а, здесь работает оптимизатор и и и и и и а нет смотрите когда мы развернули на 10 то при о3 оптимизация уже есть давайте при о2 посмотрим и закончим короче это может работать при отключенной оптимизации либо же при при о1 либо же надо вот так вот разворачивать. Вот. Короче, оптимизатор, мы видим, сам неплохо справляется с этой задачей. Да, при разворачивании руками на 10, да, уменьшение итераций в 10 раз, мы, мы получаем какую-то производительность, повышение какой-то производительности. Так, ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.